Долгое время в своей жизни я довольно легкомысленно относился ко всему, что происходило. Молодость, она пролетает довольно быстро. И хоть не скажешь, что я человек, который уже почти прошел молодость, ну, в каком-то его понимании, но те самые золотые молодые годы, они, к сожалению, уже прошли. Уже не 20, уже не 30. Уже перешагнул за рубеж, когда... Нужно думать о пенсии, хотя разумнее всего это нужно было делать как раз в 20 лет, где-нибудь тогда. И знаете, вот это легкомыслие, меня никто не учил, мне никто особо не говорил. У меня не было какого-то наставника, который смог бы мне объяснить, рассказать, насколько ценно время, насколько важны наши поступки и насколько серьезно все вокруг. Насколько наполнено событиями и действиями все вокруг. Многие люди могут посмотреть на себя, на свою жизнь, на свой день, на каждую свою минуту и сказать, что ну, что там происходит. Вот Я работаю, прихожу с работы, отдыхаю. Если есть семья, целую, обнимаю детей, жену, сажусь, кушаю, отдыхаю. С утра опять моюсь, там, завтракаю, иду на работу. И так проходит вся жизнь. Человек думает, что вот это и есть жизнь. Человек не смотрит вокруг, он не видит мир, не слышит мир. Обычно, вот в последнее время, сейчас, я наблюдаю в транспорте, на улице, много где. Люди глазами торчат в телефонах. Ну, может там что-то интересное, может там что-то полезное, я не знаю. Люди поголовно в наушниках. У них играет какая-то музыка, они слушают какое-то радио. Вроде бы это неплохо, но они не слышат больше мир. Знаете, я не пользуюсь наушниками. Я когда выхожу на работу, на прогулку, по каким-то другим делам, мне нравится слышать мир. Я люблю его настоящие звуки. Даже в городе, вы знаете, в этом есть какая-то прелесть. Прелесть. Ну и с точки зрения безопасности я не позволяю себе торчать в телефоне, в планшете. Я не думаю, что на улице и где бы то ни было еще, если это небезопасное место, стоит так рьяно увлекаться этим маленьким или большим экраном. Вокруг нас целая жизнь, вокруг нас целый мир. Он наполнен событиями, он наполнен звуками, он наполнен действиями. И когда мы говорим, что ничего в этой жизни не происходит, ну, такого феноменального, такого яркого, какого-то запоминающегося, то мы лжем. Мы лжем, в первую очередь, сами себе. Это самообман. Каждую секунду вокруг нас что-то происходит. Жизнь движется ежесекундно. И в первую очередь это ваша жизнь. Это если не говорить о тех жизнях, которые вас окружают. А любое движение – это жизнь. Даже лист, пролетевший мимо вас – Гоним и ветром. Это тоже жизнь. Он только что рос на дереве, он отжил свой сезон, его сорвал ветер и унес куда-то. Он превратится в биологический продукт, который продолжит жизнь уже в другой форме. Немного по-философски, да, возможно, но точно такая наша жизнь. Я говорил вам о том, что мы отдалживаем тела у бесконечности. Мы берем частицы, которые вечны. Ну, не сами, в буквальном смысле слова, но так происходит. Я не знаю, каков конкретный механизм, не буду вдаваться в подробности, но в общих чертах вам и так все понятно. Наши тела складываются, формируются, рождаются, живут, а потом они снова умирают. Почему снова? Потому что этот процесс, видимо, уже происходил с другими, и мы состоим из тех же частиц. Это вечные частицы. Мы их взяли, мы ими попользовались. И они продолжат свой путь, а нас не станет. О чем, собственно говоря, хотел сказать в этом видео. О том, что, да, может быть, это банально, но не тратьте свое время по обсту. Понимаете, все то, что происходит именно сейчас, именно в эту секунду, оно имеет огромное значение для будущего. Если бы вы могли заглянуть в будущее, то вы бы это поняли. Я могу заглянуть в будущее только в своем воображении, но, исходя из опыта, я могу оглянуться в прошлое и понять, что сейчас это будущее для того меня. Понимаете? Я как-то нашел свой старый дневник далекой-далекой юности, где-то лет в 15, может, в 14. Я... Была у меня такая тема, я записывал кое-какие события. И знаете, я уже стал забывать о том, что... Я написал там послание самому себе из будущего. Я перебирал бумаги, там разгребал какие-то старые свои конспекты и прочее, там какие-то рисунки. Я наткнулся на этот дневник, я открыл, я прочел это обращение, я вспомнил. И я понял. Многое понял. Ваше настоящее, то, что сейчас вы не воспринимаете как нечто серьезное. Оно имеет огромное значение для вашего будущего. Для будущего многих людей, которые вас окружают. И, в принципе, ваши сегодняшние поступки влияют на то, будет ли у вас будущее. Понимаете? От настоящего зависит даже это. А жизнь ваша, она настолько полна событий. Пусть вы их и не видите, но они есть. Поэтому мой вам призыв. Цените то, что есть сейчас, смотрите в будущее, озирайтесь в прошлое, помните, жизнь конечна, анализируйте почаще то, что видите вокруг, берегите это, в первую очередь, самих себя, иначе у вас не будет возможности помочь тем, кого вы любите. Всего доброго! Ну и вы знаете, что нужно сделать для поддержки этого канала. Пока!